Всех приветствую! Вот вы говорите, а почему же нужно держать такие объекты, как рептилию, или же статую под контролем, и никому ничего не рассказывать, а? Вот вы говорите, что про эти объекты должны знать люди, что они существуют. А давайте предположим, что люди узнают о том, что существует, к примеру, рептилия, один из самых опасных объектов. И давайте сразу предполагать, что есть организация, которая работает не на государство, а тайно. Интересно? Давайте начнем тогда. 2019 год. Мир содрогается от катастроф, экономических и политических. И в один момент журналист, давайте назовем его Гэндри, который занимается разнообразными теориями заговора, ищет секретную базу где-то, допустим, на юге США. Он ездит по разным городам, где были замечены аномалии Ищет ищет И наверное он найдет То, о чем ему не нужно знать Или лучше сказать То, о чем не должны знать обычные люди В городе Опять же, давайте назовем Конкес. Он находит Шизика, который рассказывает ему о секретном бункере, в котором над ним и другими людьми ставили опыты. Он рассказывает, что в нем содержится очень много загадочных и ужасных существ. Он рассказывает о статуе, которая двигается, когда ты не смотришь на нее. Он рассказывает о ужасной рептилии, которая убивает все и всех, а также о многом другом. Конечно же, наш журналист не верит ему, но когда он показывает свои шрамы, которые нанесло ему одно из этих чудищ, он начинает расследование, что приводит к еще более шокирующим фактам. В течение нескольких недель журналист пытается раскопать все больше информации, и это приводит его к одному из сотрудников засекреченного объекта. Тот сдает информацию... О местоположении объекта, так как журналист представился сотрудником фонда с уровнем допуска 3. В этот же день журналист следует к месту расположения засекреченного бункера. Он находит его и делает фотографии. И в это же время сотрудники фонда, замаскированные под армию США, привозят новый объект на содержание. И журналист делает удачные кадры аномального существа. Далее эти снимки попадают в интернет-издания. В течение нескольких месяцев тема обсуждается всеми. Очень много туристов, журналистов, просто зевак, а также армия США едет на объект. Там они встречаются с сотрудниками фонда, и они им говорят, что это частная территория. И вы не можете просто так пройти. Президент США Дноль Трамп дает распоряжение на рассекречивание этого объекта, так как не понимает, почему от него что-либо скрывают. Спустя несколько дней фонд разглашает информацию о себе публике. Все больше и больше туристов едет к этому бункер для того, чтобы посмотреть на аномальных существ и секретный бункер. Январь 2020 года. Террористическая организация планирует взорвать бункер для того, чтобы навредить США. Они считают, что там находятся особые штампы вирусов. И они смогут сделать геноцид жителей США. Но не тут-то было. Февраль 2020. Группа террористов придвигается к бункеру, устанавливает заряды и подрывает вход в бункер. Из-за взрыва нарушается проводка, которая удерживала некоторые камеры объектов. SCP-682 вырывается наружу. Куршав все и всех на своем пути на свободу. Он чувствует свежий воздух, и все попытки остановить объект не увенчались успехом. Фонд в отчаянии выпускает SCP-172 для того, чтобы тот остановил рептилию, но в свою очередь статуя сбегает. Март 2020. Рептилия затаилась в озере, которое находится рядом с бункером. Она полна сил и готова вырваться для того, чтобы устроить ад на земле. Первым делом она берется за город, который находится недалеко от расположения фонда. Зайдя в город, обычные полицейские вооружаются М4А1 и пытаются остановить его. Также они используют гранаты, но рептилия со временем приспосабливается к пулям и взрывам. Ее кожа покрывается защитным слоем брони и она разрушает город и выдвигается к следующему городу. Дональд Трамп. Выходит напрямую связь со всеми жителями США И вводит военное положение, а также комендантский час И просит всех спрятаться в бункере Поднимается армия штатов, а также активизируется фонд Рептилия крушит город за городом Оружие танков танком вертолетов не вредит сильной рептилии И она приспосабливается и к этому урону Фонд пытается задержать рептилию, но безуспешно Она окружит все новые и новые дома Дональд Трамп решает нанести ядерный удар по рептилии. Но у гения Илона Маска назревает план поимки рептилии. Он создает в кратчайшие сроки пушку Теслы для того, чтобы заточить или же уничтожить рептилию. Апрель 2020. На поверхности США царит полный хаос. Другие объекты с фонда сбегают и устраивают геноцид и массовые катаклизмы. Но первоочередная задача рептилия, которая немного угомонившись, восстанавливает свои силы на разваленных очередного города. Илон Маск запускает пушку Теслы в космос. Он создает спутник, на котором будет это оружие, дабы точечно нанести удар по рептилии. Первый выстрел, и он не попадает по рептилии. Это вводит в ярость рептилию, и она закапывается под землю и прорывает туннель к другому городу, где начинает все крыши. Илон Маск ставит максимальный заряд на пушке и стреляет по рептилии. Она разлетается на куски. Люди ликуют, но спустя несколько часов рептилия регенерирует и получает защиту от пушки Теслы. Продолжается резня, она направляется в Вашингтон. Дональд Трамп собирает своих генералов, а также сотрудников фонда, и они дают ему добро открыть ядерный удар по рептилии, в надежде на то, что это убьет рептилию. Но в свою очередь они уничтожат большой кусок земли и сделают его непригодным для жизни. Президент США открывает кейс и нажимает на красную кнопку «Пуск ядерных ракет начат». Рептилия движется на Вашингтон. Она видит приближающиеся к ней ракеты, но считает, что это такие же ракеты, как и в прошлый раз, и поэтому не обращает на них внимания. Май. Рептилия уничтожена. Объекты, которые были выпущены фондом, схвачены, кроме SCP-173. Он передвигается слишком быстро, и его невозможно словить. Всех людей просят помощи в поимке объекта, рассказывая, что делать с ним и как контактировать с объектом, чтобы он не убил их. Конец мая. SCP-173 схвачен. Города в Техасе, Оклахоме, Канзасе, Колорадо, Небраске уничтожены. После ядерного взрыва Небраска на 30 лет становится непригодной к жизни. Тысячи смертей. Дональда Трампа иллюстрирует. На пост президента приходит глава из фонда. Он забирает всю власть себе. Вот так вот. Один журналист сделал... Так, чтобы все люди на планете узнали о существовании фонда. И теперь никто не может чувствовать себя в безопасности. Люди в панике, они боятся выходить на улицы. Они будут строить подземные бункера. Экономика разных стран падает из-за того, что бункеры содержания опасных объектов находятся на территории этих стран. Как вы думаете, это стоило того? Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Возможно, нам не стоило копаться в этом и пытаться найти секретные объекты. Возможно, они секретные, дабы обезопасить простой людской род? Я хотел бы узнать ваше мнение. Эта запись лишь вторая из моих рассказов. В следующей записи я вам расскажу, как в действительности пытались словить одно из самых опасных существ на Земле, которое распространяло вирус. Жду вас. И, как всегда, не следует лезть туда, куда не просят. Пока-пока.